Здравствуйте, уважаемые. Меня зовут Кисемёв Сергей Викторович. Мне 60 лет. Лечиться я, естественно, боялся, как все нормальные люди. Но, на самом деле, хочу вам сказать, что Сноу Виллери – это такая организация, которая никогда не делает пациенту больно. Все началось с того, что мне поставили 7 имплантов. 6 из них вверх, один вниз, тоже что там зуба не хватало. Затем длительный период заживления с временным съемным протезом. Это самое неприятное время. Ну, как-то я это дело тоже пережил. Затем, затем, собственно говоря, мне сделали мост и поставили его. Вот, хочу вам сказать, что отсутствие челюсти, а также каких-то других зубов и их наличие, это разный уровень жизни. Хотелось бы сказать огромное спасибо всему персоналу из клиники Смел Гайлари, которые со мной работали, которые со мной даже и не работали. Огромное спасибо Екатерине Дмитриевне за ее чуткость, уважение к пациенту, за ее внимание и за ее золотые руки. Всем большое спасибо.